В ноябре 2012 года я слушала выступление по центральному телевидению Первого канала Всеволода Овчинникова, талантливого журналиста, всемирно известного, который более 20 лет прожил в странах Востока. На этот раз он говорил про чай. Вот надо сделать чай. Обливаем чайник. Кипятком, чтобы он побыл в тепле. Засыпаем чай, наливаем кипяток. Стоит 10 минут. Можно пить. Но, сказал журналист, если заварка и кипяток в разных чайниках, то это будет просто пойло. То есть и заварка, и кипяток должны быть в одном чайнике. И еще мне просто посчастливилось слушать на первом канале центрального телевидения талантливого академика из Средней Азии, к сожалению, не помню фамилии, который говорил про чай черный и чай зеленый. Зеленый чай – это натуральный чай. Он растет кустарниками. И на каждом вот кустике этом собирают пять сортов чая, в зависимости от того, где расположены листики, а черный чай, чтобы стал черным, его зажаривают, чтобы он стал черным. Так вот Академий говорил про пользу чая зеленого, что если зеленый чай пить с кардамолом, это поможет сердцу. Если зеленый чай пить с гвоздикой, это будет против насморка и гриппа. Если зеленый чай пить с корицей, это будет от инсульта, инфаркта, при повышенном давлении. Если зеленый чай пить с имбирем, это против сахарного диабета. Если б чай зеленый пить с измельченной верблюжьей колючкой, то это открывается в упорке в печени. И еще его пьют от лучевой болезни. Академик назвал деревню в Японии где девиками пили только зеленый чай. Так вот, когда американцы сбросили двиатомные бомбы и люди Японии болели и умирали от лучевой болезни, то в этой деревне, где пили только зеленый чай, не заболел никто лучевой болезнью. Он полезен, зеленый чай.